Прекрасной будет пусть погода в твоей душе и за окном. Пусть утром с солнечным восходом к тебе стучится радость в дом, и счастье сыплются минуты, как золотое конфетти. И чтобы ветерок попутный сопровождал тебя в пути. С днем рождения!